Все изменения и нововведения в Counter-Strike 2, намеки на будущий релиз игры для мобильных телефонов, новое оружие, предметы, ремейки карт, упоминание нового античта и многое другое. Всем привет ребят, микрофона снова Максим, у меня в первый же день удалось выключить бета доступ к CS 2 напрямую у разработчиков и сегодня вы увидите один из самых подробных разборов CS GO на Source 2 и все то, что можно ожидать в будущих обновлениях, без лишних слов, поехали. Начать стоит с того, что разработчики запланировали полноценный релиз CS2 на лето этого года. Переход Dota 2 на новый движок занял около 3 месяцев, так что окончание беты можно ожидать где-то в конце июня. Единственный официальный способ получить доступ, это ждать автоматического приглашения от разработчиков. Никаких гифтов, ключей или розыгрышей не существует, ни в коем случае не ведитесь на уловки мошенников. Комьюнити уже умудрилась выложить взломанную версию, но я вам искренне советую ничего скачивать, так как помимо того, что там могут быть вирусы, вы еще и рискуете получить вакбан. А теперь давайте быстренько пробежимся по геймплейным изменениям. Самое хайповое, это новые динамические гранаты. Дым можно временно рассеивать выстрелами или взрывами от хаешек. А благодаря уникальной системе, основанной на заданном количестве воксельных блоков, дым просчитывает и заполняет абсолютно любые пространства. То есть при активации в какой-нибудь узкой вентиляции, общее количество вокселей не изменится, следовательно граната закроет значительно больше пространства, нежели раньше. Скайбоксов больше нет, гранаты можно кидать с одного конца карты на другой, а для тренировки раскидок добавили новый режим, в котором вы заранее видите точное место падения. Необходимости в создании отдельного бинда для jump throw больше нет, игра сама понимает, если игрок начинает бросок гранаты в прыжке и автоматически корректирует идеальную траекторию. Выбегая с мака к игроку временно прикрепляются партиклы дыма, а в консольных командах для разработчиков существует функционал для цветного дыма. На данный момент это выглядит чисто как тестовая штука, но учитывая что из заранее созданные пресеты для 8 разных цветов, вполне возможно что разработчики добавят что-то подобное в один из казуальных режимов вроде Danger Zone, или даже сделают отдельную капсулу с разноцветными смолками. но я в этом крайне сомневаюсь. Свистать всех наверх, в бухту джиджидроп прибыл новый пиратский ивент, закидывай золотишко в общак и получает таинственные скин поинты, использовав которые можно открыть проклятый сундук, чем больше монет закинешь, тем драгоценнее награда, ключ мне в кейс. Хочешь похвастаться своим кораблем, тогда хорош вымачивать якоря, расправляй порос и плыви участвовать в гонке пиратов. Выполняя поручение Дэви Джонса, ты будешь получать баллы и чем выше окажешься в списке смертных, тем больше изумрудов отсыпят. Не понравилось что получил, твои проблемы, но барахлишка всегда можно поменять у местного торговца. Пусть взглянет на твои находки, может быть получится выторговать что-то поинтереснее. Наполни свой трюм золотом, вписав секретную фразу гейп 15 и получи 15% бонусного рома и бесплатный барабан бонусов. Следующая крутая штука, это отображение ног и тени от первого лица, благодаря этому можно лучше понимать свою позицию или специально палиться, чтобы батить противников на первый выстрел, особенно прикольно пинать мячик на дасти, и в будущем комьюнити точно сделает свой мини режим с футболом, однако у этого нововведения есть один существенный минус, из-за того, что все модели игроков праворукие, разработчики полностью вырезали команду kl right hand 0, так как если у вас оружие в левой руке, а тень отображается так, будто бы в правой, это создает довольно много визуальных проблем. Вместе с крутыми смоуками разработчики полностью перелопатили систему particlв и эффектов. Одно из ключевых изменений — это динамическая кровь, которая засыхает через какое-то время после попадания на геометрию карты. Однако это тоже минус для некоторых игроков, так как перестала работать команда air clear decals. Ну и куда же без упоминания новой SAP-TIC системы. Грубо говоря, вместо того чтобы дожидаться следующего тика, игра отправляет данные на сервер в ту же миллисекунду. Может быть я технически немного ошибаюсь, но это нововведение было бы эквивалентно тысячному тикрейту, то есть почти в 10 раз точнее, чем было на фейсите. Несмотря на то, что панорама была относительно новой, разработчики все равно решили перелопатить многие элементы. К примеру, ваш счетчик убийств теперь отображает разные карточки для разных событий, по типу убийства в голову, ножом, гранатой или молотовым. А под счетчиком раундов появился новый небольшой счетчик игроков, что помогает быстрее понять преимущества той или иной стороны, а на карте теперь отображается звуковой радиус, в котором другие игроки будут слышать ваши действия. Говоря о звуке, стоит отметить и новый звуковой движок Steam Audio. Благодаря нему звуки стали насыщеннее, басистее и реалистичнее, чтобы это было заметнее, разработчики переработали звуки на множестве оружий. Наиболее наглядно это слышно в закрытых помещениях стреляя из АК-47, Глока или Галила. Благодаря новому физическому движку Рубикон, теперь регдолы игроков взаимодействуют между собой, то есть в теории можно накидать целую гору тел, лежащих друг на друге и это в целом то не очень скажется на производительности. Помимо этого я совершенно не ожидал такие кардинальные изменения в графике. Новый шейдер жидкости для молотова прямо из Half- life Алекс обновленный эффект девса, который немного карикатурно обволакивает игрока электричества. Полностью переработанные модели, улучшенные развертки оружия, которые позволит делать скины нового уровня Muzzle Flash эффекты, которые подсвечивают все окружение, трейсера и следы от попадания пуль. Универсальный обскеллинг FSR, который поможет с производительностью на слабых компьютерах, да и в целом стилистические изменения в сторону мультяшности, похожую на Half-Life Alex. И мне кажется, что в долгосрочной перспективе это поможет разработчикам добавлять более интересный контент и не зацикливаться на скучном реализме. Однако, на мой взгляд, в некоторых местах объективно не хватает эмбента-клюжена и все выглядит слишком ярко, но скорее всего это сделано с уклоном в киберспорт и для улучшения видимости. Помимо этого такие серьезные изменения, возможно, связаны с будущим портом CS2 на мобильные телефоны. Около года назад ходили слухи, что разработчики планируют сделать версию игры для iOS и Android. Я неоднократно это освещал в своих роликах и помимо слухов полились еще и реальные строчки, которые подтверждали эту информацию. В их числе упоминания новых платформ и платежных операторов вроде Google Play и App Store. Но что еще более интересно, в файле Game Info для Counter-Strike 2 появилось фактическое упоминание конфига для других платформ. И единственный пункт это мобильные устройства. Важно подметить, что ранее эти строчки в конфиге были только в двух играх Valve Dota Underlords и Art. Артефакт, то есть в играх, которые изначально создавались с расчетом на мобильные телефоны. А в консольных командах и вовсе есть упоминание ограничения или увеличения FPS во время зарядки или активного геймплея. Интересно то, что это точно и связано со Steam Deck, так как в технодемке под названием Apache Desk Job, которая делается специально для портативного ПК от Valve, большинства этих вещей нет, значит речь идет точно о телефонах. Отдельно стоит упомянуть, что в Source 2 есть нативная поддержка мобильных устройств, поэтому разработчикам даже не нужно создавать отдельную ветку игры, единственная проблема это грамотная оптимизация. Помимо этого в файлах игры лежит огромное количество штук, связанных с будущим контентом, к примеру, Новое оружие ближнего боя под названием пайп, которая в настоящее время имеет только пустую иконку, но представляет из себя либо трубу, либо новый тип гранат по аналогии с пайп бомбой из Left фо Dead 2. Новый предмет медвежий капкан, который ранее мы видели только в строчках кода, но теперь нашли полноценную модельку с иконками который скорее всего связан с Danger Zone. Новая огненная граната под названием tripwire, которая выглядит как растяжка, которая активируется после того как игрок наступит на проволоку. И тестовые конфиги для новых игровых режимов по типу сюрфа, или аим-карт, и вполне возможно в будущем разработчики хотят добавить официальную поддержку для многих комьюнити режимов. Помимо цветных гранат, есть еще и огромное количество намеков на другие косметические предметы, к примеру два новых ножа, один называется Twin Blade, который на данный момент имеет только иконку для интерфейса и картинку для инвентаря, а второй называется кукри, чем-то похож на боуи и имеет полноценную модельку с дефолтными анимациями. Также есть плейсхолдер иконки для пак агентов с разными уровнями редкости которые, судя по всему, будут покупаться так же, как нашивки или капсулы с наклейками. Строчки, связанные с добавлением новых игровых комментаторов, аналогично тому, как это уже реализовано в доте, просто представьте какого-нибудь Гейба Ньюэлла, который будет комментировать происходящие события, и кажется разработчики готовят полноценную поддержку скинов на Зевс, так как теперь его можно полноценно осматривать, а моделька получила полноценную поддержку кастомных материалов. А вместе с Зевсом, судя по всему, разработчики добавят возможность публиковать свои игры, граффити в воркшоп. Работать должно по тому же принципу, что и наклейки, если твою работу выбрали, значит будешь получать процент от продаж. Ну и куда же без странных нововведений, в файлах появились упоминания, капсулы с питомцами. На данный момент все питомцы имеют плейсхолдер в виде картинки с курицей, но потенциально можно ждать совершенно новый косметический предмет. Будут ли это скины для каких-то компаньонов или что-то совершенно другое, пока что не очень понятно. Несмотря на то, что бетка кс гона на 2. Только вышла, судя по файлам, разработчики уже работают над следующей операцией под номером 12. В коде есть упоминание трех новых коллекций для оружия: первая Counter-Strike со скинами, вызывающими ностальгию по предыдущим частям франшизы, вторая POP комикс с комиксными немного мультяшными скинами. И третья мифы и монстры, являющиеся наследницей кейса Грезы и кошмары со страшными бабайками. Вместе с обновлением игры они еще полностью перелопатили официальный сайт. И помимо всей информации о новом движке в телех страницы с анонсом Counter-Strike 2 есть упоминание отдельного блока с информацией об изменениях в античите. А покопавшись в файлах игры, оказывается, что появился новый модуль life который автоматически прекращает матч, если один из игроков был замечен за читерство. То есть, если раньше ВАКнет анализировал игроков только по окончанию матча, то теперь он работает в реальном времени и способен блокировать нарушителей прямо во время игры. Подробнее об этом разработчики должны рассказать уже в ближайшее время. Учитывая, что консольная команда и скриптовой язык отличаются от CSGO, скорее всего большинство пользовательского контента придется адаптировать или вовсе переделывать с абсолютного нуля. Но учитывая, какие крутые, комплексные режимы можно создавать в доте, я надеюсь, что разработчики CS2 пойдут по тому же пути. Ажиотаж, который создал анонс наследника франшизы сложно описать словами, за первые сутки каждый из официальных видосов набрал больше, нежели первый анонс Валорант за 3 года. Я безумно рад быть частью этого комьюнити и надеюсь, что следующие 10 лет, Counter Strike будет становиться только больше и только лучше. Оставьте в комментариях мудишлюпанцы, если хотите увидеть их в следующем обновлении и обязательно гляньте предыдущее видео. Увидимся!